Раз, два, три. Что за хуйня? Блять? Однако здравствуйте, собственно. Как давно мы с вами не виделись, я просто в шоке. Девочки села я, значит, за озвучку взяла чаечек. меня по-моему все знают, потому что я вечно озвучиваю с чаечком. Да, но в этот раз у меня не обычный черный чай, в этот раз у меня вкусный чаек вообще-то с медом и лимоном. Эй, вот. Эгэгэй, а вот и я Извините, что я все-таки проебался Я сейчас сидел, блядь, и раз в восемь Перечитал одну и ту же скороговорку Очень длинную Там все скороговорки в одной, короче Затем по шоссе шаш... Ш... Шаш... Да, блядь, Саша пошел Саша на шоссе шаш... Саша нашел Сонька же Сашкина подружка Ушла по Саше. По шоссе и сосала сушку Сука Типа, типа, я помню эту скороговорку, мне типа, слабо тебя прочитать, я такой, бля, слабок. Сейчас такая ла ла ла ла ла ла ла Что ж, настало время включить сучку. А как бы я закончила школу, и я ни разу не включала сучку в школе, так что я не знаю. Представление, конечно, об этом есть. Настало время включить это представление. Да. Ой, начинается шиза, потому что я не хочу озвучивать. Не валяй, дурака, ты же сделал. Угу. А как там правильно-то? Ха-ха-ха, забыла. Ты ведь... Блядь, сука. Плак, плак, плак. Я знаю, мне, наверное, не нужно плакать, или мне нужно поплакать, я поплакать. Что ты ржешь? Я плачу! Отвали! Дай поплакать. Да ну блин, у меня трагедия тут вообще-то. Да Элина! Заткнись! Да я слышу! вот это Овца. Мне слышно и мне тоже смешно поэтому не надо так делать. Я ждал тебя. Сука, что с голосом, блять? Да что не так ты с горла? Голос сломался, охуенно. На самом деле он отличный парень. Блин, у меня уже голос начинает хрипеть. Это необходимая мера для расследования по делу Морриса Купера. Тот, кто откажется добровольно прийти на сдачу крови, тот потеряет голос. А сейчас... Смешно, да? О, господи, как много слов разных. Синд, ага. Это синтетический наркотик на основе ли лизерги новой кислоты, блядь. Где ты эти слова набрала? Объясни, пожалуйста, вызывающее насыщение галлюцинации и делающее человека под... подверженным сторонним внушениям, судя по отсутствию следов на теле исследуемых пациентов, употребление. Перорально. Перорально это, по-моему, укол. Вроде, я не помню. Я ж медик, блядь, бывший. А, пероральный, значит, внутрь, господи, все. О, они там целуются. Фил и Эмбер целуются. Эмбер снимает с себя кофточку. Остается только в личике. А Филипп... Кей. Точнее, Филипп. Филипп гол. Поэтому он не хочет видеть сесички А почему ты ее поцеловал, сука? Эх, был у меня... Убьет? А не за то, что я тут сэмбер? Mm -hmm. Я уже негодую всеми фибрами души. Заигрывает сука, с ней. Я вижу это. Я всегда в Настолько такая прям стервая, прям не могу. Филипп спускается. Хелен говорит по телефону. Поехали. Мне не нужны твои деньги. Кстати, это, блядь, неплохая интонация была. Я попробую только нормальным голосом это сделать. Слушай, сколько. О, Слушай, сколько. Сука, мне не нужны твои деньги. Слушай, сколько. Ой. Почему же мы должны тебе помогать? Я не позволю, чтобы кто-то. Я не позволю, чтобы кто-то. Из... Сука, кто-то! Кто-то из отбросов. Кто-то из отбросов. У меня язык заплетается. Я во рту язык заплетается. Сука! Бли -бли -бли. Вы только это слышится. Вот мне, по крайней мере. Накачивают их наркотой и вызнают самые лицеприятные. Сам... Не самые лицеприятные секреты под предлогом очищания от грехов. А! Так, блядь. Так было. я, э, Ия, э, э, ты куда? Подожди, не уезжай. Это синтетический наркотик на основе ля-ла-ла-ла-ла-ла. Песня, распиваюсь. Эти трое жутко скандалили, когда их просили сдать отпечатки. Чуть не разнесли лабораторию. Почему, блять? Чуть не разнесли в лабораторию? И что же? Вы сравнили их с теми, которые были найдены в авто... Авто... Автомобиль! Помогите, пожалуйста. Ух ты, живой, надо же. Держи. Стой, все, не могу. Какая хуевая звучка у меня выходит. Боже мой, блядь, какой же я дебил. Потому что это может коснуться любого из Наций. Блять, НАЦ. Блять, сука. Неужели никто за все время не смог продлить? Бля. Мы точно говорим, бля, бля. Что же, это все, и надеюсь, это хорошо, и я не получу пяткой в лоб. Все. Собственно, заканчиваем на этой озвучке. Я так и думала, что она выйдет на полчаса. Ничего удивительного. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии. Всем пока-пока как говорится, всем спасибо за прослушку, всем удачи и пока, встретимся, встретимся в следующей серии. О, нас Опять аллергия. Да как это произносить? Я вот не понимаю, я тупой слишком, блин. Пойдемте в доту кто-нибудь. Давайте в доту на раз на раз.